Всем привет! С вами Мишани, и канал «Куда сходить в СПБ?». На повестке дня вопрос «Куда же сходить с детьми?». И как раз-таки сейчас проходят две выставки в Музее городской скульптуры. Первая – это день рождения художественной школы номер два. Можно посмотреть на работы молодых, юных, талантливых дарований. И вторая выставка – это современная детская литература северных стран. Вся подробная информация о выставках будет в описании под видео. Ну а сейчас посмотрим, что нас там ждет. We'll be right <laughs> Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И на вопрос, куда же сходить в СПП с детьми, я отвечу на выставку современной детской литературы северных стран. С вами был Мишаня, пока-пока.